5 мая в 2 часа дня мы идем шествием от площади Ленина до площади Пушкина, где проведем митинг за право быть гражданами нашей страны. Об этом мы уведомили администрацию города. Вот это шаблонный ответ, который мы получили. В нем власть открыто ужет и плюет на наши права, на конституционное право граждан собираться мирно и без оружия. Со своей стороны мы сделали все, что от нас требует закон. И мы призываем каждого, кто считает себя гражданином, мы призываем всех свободных людей выходить на улицу и присоединяться к нашей акции. Сбор 5 мая в 2 часа дня на площади Ленина.